Приветствую вас друзья на канале индекс рейд. Анализ рынка на сегодня, 9 июня 2022 года. Сегодня мы с вами традиционно посмотрим на главную криптовалюту, разберем индексные и некоторые фундаментальные показатели, а также посмотрим на некоторые альткоины по просьбе наших подписчиков. При цели моего внимания сегодня будет кардана ATA и также посмотрим на Dash. Поэтому, если вы не подписаны еще на данный канал, то я рекомендую обязательно подписаться, поставить лайки, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также подписаться на телеграм-канал Телеграм-Чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии на главной страничке youtube канала с правой стороны есть ссылочки на страничку трейдинг view здесь постоянно выходят обзоры в видео по альткоинам и главной криптовалюте а также недавно была анонсирована группа вконтакте также тоже рекомендую подписаться здесь выходит вся информация с наших каналов ну а мы с вами давайте начнем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 Традиционно посмотрим на индикатор страха и жадности. Он нам показывает отметочку 13. Рынок находится в зоне экстремального страха. Тепловая карта по рынку криптовалют показывает красную динамику. Есть некоторая разнонаправленность по отдельным альткоинам. Индикаторы по главной криптовалюте показывают зону продаж. Давайте посмотрим на ликвидации за последние 24 часа. У нас было ликвидировано 68 с небольшим тысяч трейдеров на общую сумму почти в 120 миллионов долларов. И обратите внимание... Ликвидации проходят разнонаправленно. Есть потери как в лонговых, так и в шортовых позициях. Давайте посмотрим соотношение коротких и длинных позиций. Также за последние сутки у нас доминируют сейчас короткие позиции, но доминация незначительная. 50,78%. Также давайте посмотрим традиционно на индикатор альт сезона, Показывает отметочку 18. По-прежнему биткоин сезон. И сразу же к доминации. Посмотрим, что у нас по доминации сегодня. График показывает нам попытку закрепиться выше глобального FIBA 46.81, мы сейчас на отметке 47.13. В целом сейчас идет разворот, коррекционное снижение. В активном зеленом Money Flow находится у нас индикатор VMC Cypher B. И сейчас мы видим, что коррекция, скорее всего, продолжится, возможно, на поддержку глобального FIBA 46.81. Давайте посмотрим, как у нас происходит динамика тренда сейчас по этому графику. Активный у нас бычий тренд, и пока что мы только-только начинаем немножко перегреваться. Поэтому в целом после коррекционного снижения предполагаю, что мы можем еще раз попытаться прорваться выше по доминации обратите внимание на 6 часах тоже активный обратите внимание на 6 часах активная фаза роста и мы сейчас только-только намекаем на какое-то коррекционное снижение хотя на графике мы видим, что снижение происходит но индикатор лишь чуть-чуть загибается возможно после ретеста мы еще раз попытаемся подняться выше в зону 48 давайте сразу же к индексу доллара посмотрим что здесь у нас отскочили от 50 дневной экспоненциальной средней скользящей рыжий мувинг и сейчас пытаемся развернуться индикатор тренда показывает намек на разворот но бычий тренд у нас снижается Пока что снижается, если будет разворот и рост по бычьему тренду, то попытаемся вернуться в зону 106 Такой вариант развития событий я предполагал Давайте посмотрим на некоторый фундаментал, очень интересный, но перед этим, прежде чем мы начнем на него смотреть Хотел обратить ваше внимание на очень интересный факт Сейчас, по крайней мере, огромное количество аналитиков, мы вчера с этим вопросом тоже с вами касались в нашем обзоре главной криптовалюты, биткоина и большинство аналитиков склоняются во мнении что мы не достигли дна у нас то же самое показано и на фундаментальных различных индикаторах обратите внимание сейчас если мы посмотрим на дневной таймфрейм по паре bitcoin доллар мы видим что у нас сотихает потихонечку нисходящая тенденция мы находимся в боковичке индикатор нам показывает что мы даже не только в боковичке то мы даже еще прирастали если мы посмотрим на трендовый индикатор он нам рисует зеленую волну то есть он считает что что мы немножко росли но если смотреть локально мы действительно немножко росли это можно рассматривать и как боковое движение и как рост но в большей степени локально это конечно был некоторый прирост сейчас по крайней мере последние дни потому что мы двигались в диапазоне между 28,5 с половиной тысячами и тридцатью с половиной тысячами потом немножко вышли с этого диапазона поднялись до 31 с половиной и до границы нижней 30 с половиной вот в разбег в одну тысячу цены гуляли сейчас спустились обратно в диапазон ниже 30 с половиной тысяч. Но в целом сейчас, если посмотреть на индикатор, то динамика нисходящей тенденции, она затихает. Но по-прежнему, хоть и верхний индикатор а, тренда, он показывает нам то, что мы находимся локально в зеленой фазе, то ADX, тоже трендовый индикатор, он нам говорит о том, что мы находимся все-таки в медвежьей фазе. Но в целом мы действительно в большей степени в медвежьей фазе. Рынок ожидает завтра выхода важной статистики по инфляции рынка США. Эта статистика будет публиковаться завтра в период 15.30 по московскому времени. Выйдут различные индексы и мы будем примерно понимать, что происходит. Но пока что есть, конечно, определенные ожидания да, по этим индексам со стороны Аналитиков, но я думаю, что ожидания могут быть хуже. По крайней мере, рынок закладывает сейчас более негативную оценку того, что произойдет. Более того, на следующей неделе, если кто не знает, у нас будет заседание Федеральной резервной системы. Опять-таки мы услышим ужесточение денежно-кредитной политики и повышение ставки. Аналитики сейчас в большей степени придерживаются, что ставка до конца года, еще 5 заседаний. То есть к, декабрю, к середине декабря 2022 года аналитики считают, что ставка будет варьироваться в пределах от 2,75% до трех процентов. А, то есть тем самым, ну это, это только ставка, не считая того, что будет еще изыматься ликвидность рынков. Поэтому в целом ожидать, что мы куда-то сильно скаканем, пока очень большой вопрос. Я вчера в своем обзоре говорил, где я вижу дно биткоина. Я Придерживаясь такого же мнения, я специально выделил пунктирную направляющую красным цветом. Я считаю, что вот здесь у нас есть консолидация 200-недельный простой среднескользящий. И у нас вариант прийти сюда вполне себе есть. И поставим недельный таймфрейм. И мы видим, что мы сюда можем прийти... Вот она, красная пунктирная паутина и здесь же 200-недельная. Соответственно, это уровень 22-23. А если мы поставим на недельки у нас экспоненциальный средний скользящий, то мы с вами увидим, что у нас также есть консолидация сейчас в районе 25-26. Это 200-недельная экспоненциальная средний скользящая. То есть простая нас уводит в отметку 22 23 а экспоненциальная нас уводит на отметку 25 26 27 куда-то в эту зону сейчас она уже поднялась чуть повыше в районе 27 то есть если ожидать какой-то капитуляции то как минимум вот в этих ценовых уровнях на мой взгляд сейчас потому что ниже глобально уход на предыдущий all-time high пока я не жду это на отметку в районе 20 тысяч у меня специально зеленым отмечен этот уровень также в этой части хотел бы отметить еще и некоторые фундаментальные показатели обратите внимание на резерв риск. Собственно говоря, этот индикатор показывает долгосрочным держателям о состоянии рынка с учетом цены и риска. Если мы находимся по индикатору в зеленой зоне, значит для инвесторов это хороший сигнал, что на сегодняшний день цена соответствует рискам и она благоприятная. Здесь можно покупать. Если в красной зоне, то наоборот. И мы сейчас с вами в зеленой зоне. Да, мы можем уйти к нижней границе этой зеленой зоны. И обратите внимание, индикатор опускался в самый низ. И здесь еще остается вот этот самый задел, как раз таки, который я оставляю на возможную капитуляцию. То есть это может произойти. Но мы уже в хорошей зоне покупок. И это действительно происходит, если мы даже посмотрим на поведение китов, то есть биткоин кошельки за определенный период времени, их динамика все, что держат больше тысячи биткоинов на счетах. Обратите внимание, после спада в начале года, еще с прошлого года идет спад кошельков, с 21 года, с февраля, то сейчас мы активно, начиная с февраля 22 года, прирастаем, ушли небольшой боковичок, скорректировались и сейчас завернулись вверх. То есть есть потенциал к тому, что киты начали потихонечку накапливать свои позиции. Ну и давайте, значит, сейчас еще раз графику биткоина и посмотрим локально, что происходит. Локально у нас, если смотреть по Сайферу, есть перегретость по RSI-стахастику. Нейтральные значения показывает классический RSI. Волна момента у нас завернулась на индикаторе VMC Сайфер-B. И видно, что мы сейчас, скорее всего, будем двигаться вниз. Активный красный Money Flow. Если посмотреть по э, классической сетке и Riven, именно классической, потому что это среднесрочная сетка, я уже это показывал, кто не знает, на VMC. Cypher и тоже есть сетка она короткая это средняя от 20 20 средней скользящий экспоненциальной до 55 поэтому я называю этот индикатор именно классической и my ribbon очень удобный и с точки зрения среднесрочных трейдов очень э, важный для того чтобы оценивать движение цены когда цена уходит далеко от этого индикатора мы всегда стараемся к ней вернуться и обратите внимание тоже на очень важный момент я уже не раз об этом говорил когда этот индикатор и сетка кривых двигается вниз то мы всегда возвращаемся ценой обратно то есть двигаемся вот так когда сетка уходит в горизонтальное положение то мы пытаемся ее пересечь и рано или поздно при благоприятных условиях мы ее пересекаем вверх когда цена двигается соответственно в восходящей динамике, то мы ну вот как здесь возвращаемся отталкиваясь от сетки обратно то есть все происходит в обратном направлении и сейчас я хочу обратить ваше внимание, если посмотреть внимательно на сетку, то мы видим, что она потихонечку уходит в горизонтальное положение. Если эта динамика продолжится, то у нас будет шанс ее пересечь. То есть после того, как закончится формирование волны момента, мы здесь на дневном таймфрейме, то есть мы вернемся вниз, возможно, отрисуем еще один малый триггер, у нас уже один есть. И у нас история будет выглядеть вот так, RSI стахастик спустится вниз, у нас будет попытка прорваться через сетку. Но это не означает, что вот в этой части сейчас не произойдет капитуляция. Еще одна либо попытка такого снижения. Поскольку сейчас мы явно намекаем на то, что двигаемся вниз. Кстати, и VMC Cypher B отрисовал у нас красный бриллиант, намекая на то, что у нас цена средневзвешенная объемом. Это желтая волна на индикаторе VWAP, пересекая среднее значение сверху вниз. Также еще хотел посмотреть, что у нас происходит по бычьему рынку. Тоже очень хороший индикатор. Лучше всего смотреть на недельки, для того, чтобы определить, бычий у нас рынок или медвежий. Сейчас рынок у нас медвежий. Но есть одно но. Мы тоже по этому индикатору рано или поздно всегда возвращаемся к этим средним скользящим. И обратите внимание, у нас есть шанс к тому, что мы потихонечку попытаемся вернуться. Как только мы закрепимся выше на недельном таймфрейме вот этого полотна, то мы перейдем к стадии бычьего рынка. Сейчас рынок по-прежнему сохраняет медвежью динамику. И также еще хотел посмотреть, что у нас происходит сейчас по индикатору волчьей стаи. На недельке мы двигаемся снизу вверх, и волчья стая, скорее всего, будет толкаться в средние значения как минимум. Поэтому такой шанс у нас сохраняется. Если посмотреть на дневном таймфрейме, если смотреть на дневном таймфрейме то волчья стая наоборот ушла выше средних значений и сейчас пытается уйти вниз либо уйдет в боковое движение вот так вдоль средних значений это явно прям прослеживается сейчас по индикатору у нас сейчас в большей степени кстати на дневном таймфрейме доминируют быки э, 51 процент сейчас их доминации на сегодняшний день но если мы посмотрим внимательно то эта доминация снижается то есть она буквально 6 июня еще была 85 процентов потом 55 потом 69 сейчас 51 и когда Цифры снижаются, а была еще и 91, не так давно. Когда цифры снижаются, потихонечку есть шанс, что все-таки перейдем к медвежьим настроениям в большей степени. И также хотел еще в конечном итоге посмотреть, что у нас показывает канал Боллинджера. Канал Боллинджера нам показывает, что мы у нижней его границы, и вероятность отскока, по крайней мере, к средним значениям у нас очень даже большая. Это на недельке. Если брать на дневки, то мы наоборот у верхних значений. И нам требуется на дневном таймфрейме коррекция. и Мы двигаемся в среднее значение этого канала. И вероятность того, что уйдем в 28,5 очень высокая. Тем более, я так понимаю, рынок ожидает негатива. Как я уже сказал и по инфляционной статистике завтра. И возможно это на выходных нас и подтолкнет как раз таки к тому, чтобы спуститься к нижней границе канала. Она как раз таки находится на уровне 28,5. Здесь, собственно говоря, вот это самое... Динамика ценовая, которая продолжалась достаточно длительный период времени. То есть именно я имею в виду диапазонную торговлю. Ну и давайте сейчас перейдем к альткоинам, которые хотели посмотреть. Начнем с кардана. Сразу дневка, обратите внимание, кардана перегрет по дневке на Боллинжере, но э, тренд развивается, сейчас посмотрим по трендовому индикатору, да, тренд развивается, немного ослабел, то есть он был достаточно сильно, ослабевает, ушел к средним значениям, если развернемся выше по этой кривой, тренд дальше будет развиваться, то я думаю, что попытаемся прорваться сейчас как минимум за глобальная FIBA 0.68, здесь же 50-дневная экспоненциальная средняя скользящая. И здесь же желтая пунктирная паутина. Все находится вот в этом месте. Нам нужно вот это прорвать. Прорвем это. Дальше будем прорываться через сотую на отметке 0.80, 0,80 0.85. Здесь же пунктирная. После них уже идет район доллара. Здесь 200-дневная экспоненциальная средняя скользящая. И локальная FIBA на 1.04. Вот это вот история. Если нет и сейчас будет разворот, то уйдем к к поддержке пунктирной синей паутины на отметку 0.43-0.45 куда-то в эту зону но сейчас я вижу, что динамика пока что направлена вверх и также хочу посмотреть на 6 часах локально, что происходит с кардана. 6 часов пока корректируется, немного перегрелись, чуть-чуть идет коррекционное снижение видно, сейчас лучше посмотреть на сайфере сразу да, видим на сайфере, и секвентал рисует первую единичку, индикатор намекает на то, что будем снижаться. RSI стахастик двигается сверху вниз, цена вива пересекла средние значения на 6 часах. Коррекция требуется, но зеленый манифлоу, коррекция может быть не сильная. На дневном таймфрейме по индикатору... Пока еще у нас потенциал движения вверх сохраняется. Мы, кстати, очень хорошо отработали скрытую бычью дивергенцию вот здесь. Вот она, кстати, отрабатывается сейчас вот с этих значений, продолжает свою отработку. Уперлись, да, в 50 ю экспоненциальную среднюю скользящую. Сейчас для нас важно, чтобы динамика э, тренда локального развивалась дальше и секвентал продолжил отрисовку. Если продолжит, то 5 6 7 8 9 свеча вполне себе можем закрепиться сюда, прежде чем сделать ретест. Намек на это есть. Все будет зависеть от рынка если рынок сейчас будет сильно тащить вниз то конечно ни один альт за ним не погонится разнонаправленность может быть конечно но не сильная rsi уже перегрет поэтому нужно очень быть внимательны потому что перегретость по rsi говорит о том что рано или поздно пройдет залом в любую минуту это может произойти нужно учитывать ну а если смотреть на недельку глобально давайте посмотрим Сейчас индикаторы в основном показывают, что мы еще в медвежьей динамике, но у нас есть намек на то, что мы разворачиваемся и будем толкаться вверх на недельке. Надо будет посмотреть, как закроется недельная свеча. Это если закроется выше всех предыдущих значений, я имею в виду High, Loy, открытие, закрытие, то вполне себе вероятно, что и третья недельная свеча будет пытаться закрепиться выше и вырваться из этого канала. Намек на это сейчас есть. Следующий актив у нас ATA, это... У нас протокол для Web 3.0, кому интересно, почитайте. Достаточно молодой актив с точки зрения его листинга, старший график я не нашел, с точки зрения того, как проект существует 19 2019 год, низкая ликвидность, почти 500 место в рейтинге CoinMarketCap, что говорит мне о том, что достаточно высокорисковый актив. На недельке у него вообще нет Money Flow. Волна моментума внизу, намек на рост есть, внизу фитиль, что-то похожее на перевернутый молот, на нисходящей динамики есть. Поэтому намек на то, что будем разворачиваться на недельке, тоже присутствует. Если говорим о дневном таймфрейме, потихонечку двигаемся в зоне перегретости, уже где-то недалеко. Не очень хорошо выглядит свеча сейчас. Есть по индикатору Cypher-A намек синего треугольника о том, что у нас динамика ослабевает. Если мы посмотрим сейчас на трендовые индикаторы, то, наверное... Тоже будет какой-то намек на это. А, нет, кстати, трендовые индикаторы пока говорят о том, что тренд активно развивается. И поэтому продолжение движения может быть. Мне пока не нравятся объемы на дневке. Вчера были хорошие, сегодня прям очень низкая очень низкое падение. Но самое, что интересно, если посмотреть на объемы в предшествующие периоды, то вот он был всплеск, следующая свеча, ушли в боковое движение. Всплеск, следующая свеча, и можем также уйти в боковое движение. Пока по трендовым индикаторам мы растем. Если говорить о сетке, давайте гляну на сетку, пытаемся ее пересечь, прорваться через объемы. А, то есть у нас видно, да, сейчас я думаю, что видно у нас глобально объемы вот этого вот накопления. У нас они видны. Они есть у меня на обоих боковых. И снизу также эти объемы видны. Если мы посмотрим на график в целом, то он вообще как по учебнику. Посмотрите на график. То есть мы отработали вот эту вот историю. Вырвались из ручки. Пошли в параллельный канал. Просто какой-то учебник. И провалили восходящий параллельный канал вниз. Сейчас двигаемся вот в такой вот динамике но мы, во-первых, провалили лой то есть вот он он у меня обозначен обратите внимание, мы провалили этот лой это был важный уровень, была достаточно длительная консолидация здесь, отталкивались от него один раз, второй раз, третий раз и на четвертый раз его провалили сейчас под общую, видимо, рыночную динамику, свалились и сейчас ушли к другому дну и сейчас формируем его здесь то есть нижние значения, они тоже все здесь обозначены, давайте я спущусь пониже чтобы было видно, ушли формировать другое дно и здесь основные торговые объемы с учетом ее низкой ликвидности, они сейчас сосредоточены здесь, если мы прорываем эти объемы, следующие объемы у нас тоже видны, вот они то есть, соответственно нам нужно прорваться через них и все это будет происходить как раз таки вот здесь вот оно начало этого прорыва то есть нам необходимо закрепиться выше 0.33 для того чтобы сменить сейчас вот эту вот динамику, если закрепляемся выше то все хорошо, попытка такая есть, но есть перегретость по стахастическому RSI, по классическому RSI волна моментума уже в верхних значениях и вивап уже наверху, хотя у нас здесь внизу отрисовано два триггера мы вот эту вот историю уже отработали очень слабенько, но отработали. Это связано, видимо, с общей ликвидностью по этому активу, достаточно низкой ликвидности, поэтому особо сильных каких-то рывков нет. Но если с проектом все хорошо и все нормально, надо, конечно, знать его фундаментал, то глобально попытаться вырваться из этой динамики, вернуться, по крайней мере, выше вот этого значения 0.33, то есть прорвать эти объемы, попытаться... Возвратиться уже к настоящему бычьему тренду, это нужно будет пересечь 0.58 глобальная FIBA вот здесь. Тогда у нас будет шанс для того, чтобы вернуться, ну понятно, через какие-то ретесты и вот таким образом двигаться дальше. Пока что сейчас, начиная с середины мая, вот до июня, мы сформировали вот такое вот локальное накопление и пытаемся из него вырваться вверх. На часа, как и на предыдущем, на биткоине, также на кардане идет залом, явно двигаемся вниз, тоже красный бриллиант, среднеизвестная цена ломается, но есть намек на попытку выхода красного денежного потока в зеленый. Поэтому после коррекции, если уйдем в зеленый денежный поток, то, конечно, будем пытаться все-таки взять отметку в 0.33. Если нет... То повалимся дальше Либо в боковике, либо искать новое дно Ну и напоследок хотел посмотреть Dash, сделать по нему апдейт Тоже по нему в принципе я сохраняю все свои видения Которые были Сейчас держимся на больших объемах Посмотрите вот здесь, они нас не пускают выше Уровень 63 а У нас является сейчас ключевым Его немножко провалили Этот уровень, почему для нас ключевой Потому что это дно, ну примерное плюс-минус дно Зона этого уровня Вот этой вот чашки, если рассматривать этот паттерн как чашку и, естественно, удержание вот этой нижней границы вот этого вот накопления этой чашки для нас очень важно. И если мы сейчас здесь удерживаемся, то я думаю, что мы попытаемся взять вот эти вот вот, это вот объемы, это где-то в зоне 140, ну от 130 до 145 до 150, прорваться через этот уровень. Это ближайшее, куда ожидаю этот актив если все будет хорошо сейчас по рынку то что мы перепродались факт ниже мы уйти еще конечно глобально можем я об этом говорил я думаю что при падении биткоина если он будет нащупывать но в тех границах в которых он есть а это сейчас либо на 20 процентов либо на 30 процентов падения такое тоже может быть то конечно 50 процентов потери по дэш мы с вами увидим И если мы говорим о 50 процентах потери то есть нижняя граница вот этой самой дна вот этой самой чашки, посмотрите, как сегментал нам четко ее подрисовывает и посмотрите, примерно в какой зоне она находится. Вот потенциально, в том числе и со сквизами до 30 при потере биткоина, как я уже сказал, 20-30%, 40-50% потери, уход к 32%. -м. Дну или вот сюда в эту зону и отсюда накопление по Дэшу сохраняется. Обязательно это учитывайте, что мы можем уйти к нижней границе вот сюда. А, достаточно активно проект пытается развиваться. Я недавно опубликовал информацию о том, что они выпускают теперь постоянный отчет, в котором будут показывать свои дальнейшие действия по развитию данного проекта. Более 100 тысяч а, ключевых точек они планируют открыть сейчас, первично в Латинской Америке и в США, по обмену Дэш. Значит, и на сегодняшний день, как я уже сказал, проект развивается активно, фундаментал его, конечно, нужно смотреть, он чейн показателей я не смотрел, но с технической точки зрения я говорю о максимальных а, негативных событиях, которые могут быть, и, ну, и о позитивных, как я уже сказал, куда мы, вероятнее всего, направимся после выхода из этого накопления, если рынок удерживается, то зону я тоже обозначил ну и по дороге нас будут ждать конечно сопротивление динамичных уровней это 50 экспоненциальная среднескользящая на отметке 70 с небольшим дальше 100 -я на отметке 86 потом пунктирная паутины верхняя граница вот этого нисходящего канала здесь же э, консолидация с пунктирной паутиной на уровне 99 100 и чуть выше на уровне 110 находится 200 экспоненциальная средне скользящая 200 -дневная. прорываемся через вот эту всю, всю через вот эти все динамичные и трендовые сопротивления я так бы назвал уровни паудины то есть уровне консолидации цены, то дальше мы отправляемся уже непосредственно в зону, которую я обозначал. Здесь же и пунктирная паутины, здесь же и секвентал нам и начало этой зоны подрисовывает на уровне 130 нижние значения плюс-минус. Я цену называю всегда как зону, это тоже стоит учитывать. Ну на этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Обязательно ставьте лайки, поддержите канал, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и рекомендую подписаться на телеграм-канал и телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии.